всем привет друзья сегодня я приготовила с утра суп гороховый как обычно поджарку сделала и пожарила картошку вот. и мы сейчас собираемся идти в огород с детьми там поработать надо некогда нам сидеть дома так что все мы пришли в огород вы здесь делаете? Кто вам привез это? Шмель какой большой. Папа. Папа. У нас Даринка первый раз сегодня на улицу вышла. Спит. На свежей музыке очень хорошо. Петя, вон смотри, как смотрит на вас, да? Все там бегают. Ага, выгоняй, выгоняй, дает. Дима с Андреем делают забор, все сеткой закрыли, будут сюда дверь ставить. Культурно, хорошо. Да. Сейчас прыгнет на вас, петь это. Где? Нам вчера коляску подарили. Нету, другая дома стоит. Я говорю, богато у меня невеста растет. Слава Богу. Покажу потом дома. Та еще лучше. Крученная такая. Классная, короче. Чужие люди, говорю, подарки такие делают. обалдеть. О, народ, вон, видите, забор Забор ставят Тоже народ Подготавливают все, подготовку делают Потом у нас козы там бегают Это что там, кто лежит у нас? Бяша, что ли? Бяшка Ай, малыш там играет, валяется, кувыркается а, Хорошо. Хорошо значит... Конечно, хорошо Я здесь, я никуда не пошла Я здесь Какие а? не... они я ж никуда, я просто сюда хочу встать посмотреть. мы его продадим. Где кайфует он там. Туда не ходите, сейчас прибежит, а то сюда. Что, Дима, кого там увидишь? Белая или черная да, Аккуратно, говорит? аккуратно. Кос выпустил. Ленарка прибежала. Сама. Шургутишка. Андрей выпустил их. Привязал. Пока он здесь. Привязал. Что там едят? Ну что-то бегают. А? Ты пойдешь? Козленок бежит за тобой, Дим. Иди к мамке, куда бежишь? Он бодается, кстати Ну, играть хочет, бодается Бегает А если бодает, знаешь как? Да, конечно, ты прям такой большой и боишься А я бьюсь Бодается, бодается Играет, играет Иди к мамке, к мамке иди. Я, может, сегодня настучал палкой по жопе. Он... Ты так не наклоняйся, вдруг башкой воткнет тебе в глаза, не дай бог. Я боюсь. Иди к маме, к маме иди. Он как Бяша. Ой, еще бодать, смотри, что, смотри, что. Уперся. Ну, смотри, что. Больно? Нет. Иди домой. Нет, я хочу. Нет, я говорю. Он уже свое имя знает. Бяшкин, да? Бодаться начал. Эти орут, стоят там. Кругом ходят. Дашь, мама, меня. Бяшку потеряла. мотоблоку. Андрей вчера колеса приобрел у знакомого, или Валеры. Волговские. Волговские. на мотоблок впереди хочет поставить. Офигеть, Андрей, он же у тебя слишком поднимется. Нет? Ай, так нет. Она нормально. Ой, вообще классный будет. Вот эти сантиметры, они. Думаешь? А крыло, если убрать? Не, нормально будет. Нормально. Еще поднимется чуть-чуть. Ага. Ну да. Еще потом на назаднее, да, надо на тележку. Ну, короче, Андрей хочет мотоблок до ума довести. И я приветствую это дело. Пускай приводит до, до ума, потом уже будем думать о машине, да? Иди, иди. Беша, беша. О, я не могу ему рога за одну постригите, пожалуйста. Беша, беша. Беша, беша. Потерял. У него челку надо подстричь. Смотри, что у него мусор там. А слепилось все. Бешки более -менее. А у него нету и не надо так. Или вечером пострижешь. Ну. Но... Давай вечером. Ну, нормально, лыж нету? Нету, нету лыж. Это у Маньки только были. Будем... Не будем, не надо им. Нафиг, я его не хочу держать. Давай к стенке я подоем здесь. Козлёнок с козлом бодаются, играются. Манька дистрофан стала посасывают сейчас пополню. она полная и не будет не она не куда она паразит mm -hmm. такая сказали же сказали же спрашивали что -то, как тощая да да они сказали паразит такая худая и говорит хоть сколько кормим mm -hmm. она все mm -hmm. такая будет Бяша mm -hmm. большой стал mm -hmm. рога красавчина Бяша о блин смотрит что творит он разбирается райку. Даша куда? А -а Танька вчера, где ваша звезда? Козёл, говорит. А -а -а. Что ты, звезду? Ты что делаешь-то? Звезду? А -а -а. Да. А голос-то нежный, ласковый. Брессированный у Андрея. Лёшка-то. <с> Любимчик у Андрея. <с> у вас нет. Вы его не любите, да? <с> Мы его не любим. <с> нет, любим, но это... Побаиваемся, конечно. Такой дядя большой. Он <с> нажа, да? Даша. Даша. Ты через забор, он не привык, он. Когда ты перед ним стоишь, он прыгает. Да, Бешунь? А где у него тоже ветки стоят? Че? Глаза-то. Да, я видела вчера. Появляется я у маньки сейчас сняла красивые глазки. Квадратные. Не позорься! Но ну, это, это если на рога посадят, это хана будет. Ладно, пойдем доить Маньку. Маня! Мань, Мань! Все, подоили. Пошли спускать к низу. Ой, на, обрыв. на обрыв. Да, все, его можно уже это на продажу. Все, он уже. Мальчик поспел. Им такой кайф. Они всю зиму ждали, эту травушку, муравушку. Все, пошлите Мань, Я Маньку веду, Андрей Пяшку ведет Че, когда, когда к нам-то? Пришли мы в огород Смотрите Пришли мы в огород Андрей доделал дверь Смотрите, какая классная Все, забор поставил Слава Богу очень хорошо. Солнце. Сегодня жара будет, прям вообще классная погода. И собираюсь прям солнце светит прям лицом. Собираюсь чеснок. Прорыхлить надо мне его срочно, а то сейчас корочка покроется и все хана будет. Классный забор, мне нравится.